Ты же говоришь, что ты с любым можешь выйти, там часами ему что-то объяснять. Ну или победил бы меня, объяснил бы мне, доказал бы, как какой ты правильный. А я в любое время готов обосновать, что Кадыров является предателем, сыном предателя. И что, как сказал Путин...